привет дорогой зритель всех всех люблю новых старых подписчиков кстати в последнее время очень рада что на моем канале наконец-то стали происходить чудесные новинки то есть вы стали более активными я вам очень благодарна за ваши все комменты как вы видите без обратной связи я никого не оставляю ну, конечно же, я начала задумываться, так как вы просите делать только для мужчин побольше, да? Начала задумываться, а стоит ли не делать для женщин? Ну, то бишь, чтобы никого не обидеть, сегодня будет такой расклад, который подойдет, в принципе, больше мужчинам, но и женщинам он тоже подойдет. Он будет такой, э, ваши перспективы. В дальнейшем, да, это расклад на отношения. То есть вы сейчас, кто бы вы ни были, загадывайте своего суженого или суженую, но я буду обращаться все-таки к мужской аудитории, потому что меня больше смотрит мужчин, ваши перспективы, а какие перспективы вы уже вкладываете сами, у кого-то это могут быть вплоть до деловые союзы, там, в общем, все что, все, что вы хотите. да, Может быть, это у кого-то дружеские какие-то связи налаживаются. Но опять-таки, что такое перспектива? Это то, что возможно, но карты дадут понять, что для этого нужно сделать, чтобы такая картина, которая, допустим, вас сейчас порадует, да, если выпадет хорошая, да, что для этого важно учитывать. Либо там Перспективы, допустим, мне не особо нравятся. Ну, значит, что нужно сделать так, чтобы были другие перспективы? Сейчас мы все увидим. Авторский расклад будет, как обычно. И, пожалуйста, вникайте в космос вас. Вы и ваш человек, на которого вы смотрите. Обращаясь к мужчинам, смотрим на вашу женщину. Перспективы с ней, да, что будет в ближайшее время. А, кстати, этот расклад идеально подходит для тех людей, которые либо на паузе давно не виделись, а в разлуке, возможно, это отношения уже, которые были когда-то, тоже проиграются, либо это отношения бывшие люди с бывших союзов, то есть это разведенные люди, либо... Люди, которые находятся сейчас в каком-то игноре, ссоре Потому что есть у меня подписчик, который просил узнать, что, что там с игнором да, Сейчас не могу вспомнить имя В общем, подписчик спрашивал, посмотрите, пожалуйста Девушка игнорирует меня, может быть, можно ли что-то изменить, да? Может быть, она ревнует там, что. Вот сейчас мы посмотрим, и сюда же тоже эта тема входит. Перспективы, да, что у вас. Я посмотрю, кто вы, да, вот ваши позиции, кто эта вот девушка, женщина, коллега, кто угодно, и перспективы, собственно, ваши если вы еще раз повторю смотрите меня женщина то вы можете по-любому смотреть этот расклад либо смотреть позиции искать женскую сторону либо смотреть сразу там где мужчина перекладывать что вы мужчина и так далее да то есть можно и так как вы загадаете так оно для вас и будет главное это сделать заранее определиться все, я концентрируюсь, вхожу в расклад. Здесь будут использов использованы две колоды Таро Элен Дуклас и Магия наслаждений. Также я, возможно, в конце посмотрю на Лен Ленорман, чтобы закрепить позиции, э собственно, совета для вас. Итак, перспективы ваших будущих взаимоотношений ваша карта, кто вы в этих отношениях на данный момент, мы всегда смотрим на данный момент, то есть вместе ли вы на одной волне, да? Так. Теперь, кто ваша женщина? Кто она? Что из себя представляет? И взаимодействие на данный момент с вами. А расклад общий, поэтому здесь не все может резонировать с вами, вы должны это понимать. Но общая суть обязательно будет. И самое главное, перспективы мы сейчас будем смотреть. Самое главное. Угу. Концентрируемся, продолжаем держать в этой точечке этого человечка. Да? которая я рассказывал в предыдущих видео, как эту точечку создать между вами, взаимосвязь. Ну что ж, расклад выложен, начинаю трактовать. Наоборот у меня четверка кубков. Это прекрасная карта для перспективы. Вот смотрите, я сделала запрос, конкретная тема, четверка кубков. А четверка кубков это и есть, собственно, карта нового шанса. Видите, здесь... Мужчина и женщина, ручей, вода, и трое кубков уже стоят, то есть это ваши три взаимодействия. У кого-то, допустим, три года взаимодействия, три месяца, там, не знаю. Ну, в общем, вы поняли, по срокам здесь разные сроки. И вот четвертый куб, кубок, вот этот вот кубок, да, вам предлагает судьба, как бы новый виток колеса удачи, вам предлагает судьба сейчас этот четвертый виток. И уже ваше уже действие брать этот виток или оставить все как есть. Перспектива у вас уже есть до новом взаимодействия. Но вот сейчас мы раскроем более детально. Но перспектива есть. А магию наслаждений я позже раскрою. Итак, кто вы? Хм. Удивительно, у меня здесь выпало, кто вы, да, два туза, колесница, семерка жезлов, тройка жезлов А туз какой, самая главная, самая первая карта, она считается, ну в моем раскладе самая основная Туз кубков, вот смотрите, кубок любви кто вы? В этих отношениях вы любящий человек. Для вас эти отношения – это огромное чувство. чувство. И вы хотите начать опять. То ли, то ли вы еще не были в этих отношениях, а, именно в любви, то есть вы этого человека знаете. Это Опять-таки, это человек, который вам знаком. Это не новый человек, который придет там в вашу жизнь. Да? Это человек, которого вы знаете. Но вы к нему со всей душой сейчас. Вот даже если вы не признались этому человеку, пока ничего не сказали, вы в этих отношениях, туз, кубках, вы любящее сердце, но вы находитесь в борьбе сам с собой, семерка жезлов. Вы, мужчина, боретесь, то ли у кого-то проиграется за это чувство, боретесь ну, с обстоятельствами, с другими людьми, которые вам мешают. Да? Здесь может быть там многоугольники, все что угодно. Расклад общий. То ли вы боретесь с собой, пытаясь эти чувства... Ну как бы выяснить, нужны вам они или нет. Но я не думаю, что это вот этот вариант. Я думаю, все-таки первый, потому что следующая карта идет. Кто вы, да? Туз Пентакли, вы хотите начинать. Для вас это очень ценные отношения. Рядом карта ценностей, вы поняли. Вы будете начинать материализовать эти отношения. То есть вы будете создавать основу для их проявления. Пока это только чувство у вас внутри. Тройка жезлов. Вы двигаетесь. В прошлом раскладе тоже выходила тройка жезлов. Значит, выходит все-таки энергетика от тех людей, которые смотрели прошлый расклад. Тройка жезлов. Вы уже их строите, выстраиваете в планах, в перспективах. Вы их уже строите. Вот эти два кораблика. Я уже рассказывала. На встречу друг другу идут. И колесница это самая лучшая карта для того, чтобы понять, будут ли они вообще в действии, да, с вашей стороны. Колесница, да, они будут. Вы решились на то, что вы их выстроите. Вот эти две карты основные смотрите: центральная тройка туз пентаклей, туз чаш и колесница. Перевожу, да старологического на русский ваше огромное чувство вот оно переполняется льется через край начинает уже проявляться в материальном виде да то есть вы его хотите поставить на рельсы э, все-таки планирование да планирование чего-то большего чем просто мысли и колесница карта действия да вы будете действовать это что касается кто вы Сейчас смотрим вашу женщину. Посмотрим. Тройка Пентаклей поздравляю! Она это основная карта ее, да? у вас туз чаш у нее тройка Пентаклей. Она уже с вами на связи она то ли смотрит мои расклады, умничка, то ли она вас чувствует хорошо, то ли вы ее хорошо чувствуете, вы взаимодействуете. У вас есть взаимодействие. То есть да, она выстраивает эти отношения. Перспектива прекраснейшая. Вторая кар карта девятка кубков. Она тоже выходила в прошлом раскладе а бесконечное между вами такое, вы вот, знаете, поле любви. Как туз кубков, это в принципе исполнение мечты, бесконечная любовь между вами. Так, следующая карта девятка мечей. Девятка кубков, девятка мечей тоже выходила в прошлом раскладе на отношения. А говорит о том что ментально очень тяжело соскучились вы друг по другу но она так точно ей тяжело так возможно тяжело и еще от того что пока нету а, ну скажем вот этого уровня земного да, есть только слова не подкрепленные действиями с вашей стороны король жезлов она вас желает как мужчину вы для нее а, человек действия даже если вы пока не проявились на земном уровне, да, только в ее мечтах, как король жезлов. То есть вы пока тормозите, она все равно вас таким видит. Еще эта карта страсти, здесь огненный такой мужчина с жезлом цветущим. Она вас желает, как человека. И карта звезда, она, она ваша звездочка, она ваша... Ну, во-первых, вы на расстоянии, эта карта, кстати, еще и означает расстояние между вами. И долгое, по девятке мечей, вы очень давно не виделись, а... Между вами огненная страсть по карте звезды. Я вас просто могу поздравить. Сейчас будут карты, естественно, дальше перспектив. Но то, что я вижу у вас, ваши характеристики, безупречно. Вы действительно пара, уже пара для меня. Я как человек, который вашу энергию здесь понимает, да, вы пара. И вы давно находитесь в состоянии пары. Но у вас по тузу пентаклей пока только начало воплощения на уровне действий. Да, пока действий нет. Так, перспективы. Смотрите, отшельник. Отшельник. Вам нужно, Вам нужно все хорошенечко продумать. То есть человек, который меня смотрит, должен хорошо все... Как вам сказать, углубиться в себя. Это прекрасная карта в данном случае, старший аркан. Здесь вообще их много. Судьбоносный для вас этот расклад. Вам нужно продумать свое поведение в паре, потому что у женщины, у нее... В принципе, тройка пентаклей, она у нее присутствует, и в прошлом она у нее есть. То есть женщина раньше выстраивала эти отношения и ждала от вас этого. Вы пока ну, не начали этого делать. В перспективе она ждет, она ждет что вы углубитесь в себя, поймете какие-то такие... Моменты спорные, сложные, которые были между вами. И по этой карте, да, ну как бы возмужаете, как, как объяснить. Пройдете некую трансформацию внутри себя, чтобы определить все-таки с чего начать, как выстраивать, как избежать каких-то, ну каких-то ситуаций, которые для вас были бы нежелательны. У каждого не свои, я не буду их озвучивать. Но Отшельник – это прекрасная карта углубления в свой внутренний мир. Чтобы эти отношения приносили реализацию не только для вас, но и для вашего партнера. Вы меня поняли, я надеюсь. Следующая Шестерка кубков. Прекраснейшая карта для того, чтобы понять перспективу. Вы уже друг для друга родные существа. Но в перспективе вы станете ближе еще больше. Это карта родственных душ, это карта близнецовая пламя, если кто знаком с этим понятием, карта воссоединения, то есть здесь пары, которые расстались, помните, я говорила в начале видео, они смогут воссоединиться, и не просто воссоединиться, у вас может быть счастливая семья с рождением детей, потому что здесь детки на лужайке игра, здесь, здесь такое, знаете, вот счастье, которое Здесь как бы не о страсти, не о каких-то там сумасшедших страстях друг к другу, а о том, что вы будете счастливы на каждодневном бытовом уровне. Вы будете друг друга очень сильно ощущать. И не сможете обойтись уже вот как бы и неделю друг без друга прожить. Несмотря на вашу длинную разлуку, вы поймете, насколько это было для вас время... Важное время по отшельнику да, прийти к этому состоянию. Оно у вас появится магически само собой, когда вы воссоединитесь. Так, следующая карта. Пятерка пентаклей. Сейчас вам очень тяжело. Девятка мечей, пятерка пентаклей. Вы в начале, вот не зря я говорила, туз пентаклей. Вы в начале только построения реализованности этого во внутреннем уже ну да вот земном уровне вы пока находитесь на расстоянии на расстоянии выстраиваете но но не волнуйтесь потому что со стороны женщины со стороны вас прекрасные карты двойка пентаклей Мужчина должен какой-то выбор сделать, под, под муж, мужской картой или двойка Пентакли, у вас какой-то выбор перед вами. И пятерка жезлов. Пожалуйста, перестаньте самому себе травить нервы. Вижу, что у вас ментальный уровень, а слишком вы устаете. Либо больше спите, либо, может быть, алкоголь употребляете. У вас перед вами какой-то выбор стоит, может быть, сейчас проблемы с денежкой у многих. Ну, в общем, отпустите ситуацию. Не думайте о ссорах с вашей любимой Ссоры ушли Я просто уже три карты в сенастри Перспектива у вас Шестерочка кубков Вы поняли меня, да? Выстраивайте шестерку кубков По отшельнику Уйдитесь в себя, углубитесь Как можно больше постарайтесь Взаимодействовать Любыми способами Со своим любимым человеком И вот эти карты сменятся на, ну, собственно, позицию вот этого девятки кубков, которая здесь уже выпала. Вот вам нужно, именно мужчине, который меня сейчас смотрит, нужно победить ваш характер. У вас в характере заложено самоедство. Поняли, да? Девяточка мечей, семерка жезлов. Вы очень много ментально обдумываете, обкручиваете. Больше действуйте. Меньше думайте о плохом. И уж тем более оно не произойдет, если вы будете меньше думать. Больше действуйте. И какой-то выбор перед вами стоит. Сделайте, не ошибитесь, сделайте правильный выбор. Я думаю, здесь у каждого свое, потому углубляться не буду. Расклад полностью я могу назвать положительным. 95% он точно отыграется со знаком не просто плюс, а, ну, в общем, сами мне напишите, как оно у вас отыгралось. Я, я даже не буду... Я могу только улыбнуться и сказать... Во. Вот колесница, звезда, король жезлов и туз кубков. Что еще могу сказать: Любовь. Сейчас я посмотрю на магии наслаждений. Посмотрю, я возьму две карты на перспективу с ее стороны и с вашей стороны. Почему возьму только две карты? Потому что, в принципе, здесь по этому раскладу уже понятно абсолютно понятно что перспектива огромная. Но, опять-таки, если вы ничего не будете делать, то это всего лишь расклад. Вы поняли, да, меня? Вы услышали, проработали каждую свою ситуацию, поверили в себя, что вы такой, не знаю даже, как вам сказать, я и так вижу, какой вы. Вы смелый человек, но почему-то После вот этого периода застоя, когда мы сидим все дома, вы стали сомневаться в чем-то, да, у вас начались ментальные какие-то проблемы в голове. Вот это вот все уберите, пожалуйста, и все, у вас больше преград да, особо и нет. По поводу денег не волнуйтесь. Это временный период, он, он связан с тем, что происходит сейчас в мире. Это не ваша судьба. Ваша судьба у пентаклей. Вы будете очень успешны особенно когда воссоединитесь с вашей любимой женщиной. Итак, берем карту, думаем о женщине, думаем о том, что именно мы хотим реализовать в жизни на чувственном уровне с ней. Я беру вашу карту, ваш десятка чаш, поздравляю. В Прошлом в моем раскладе вышло десятка чаш, но по отношению к женщине она вас так любит, а теперь я вижу, что вы ее вот максимальное количество чаш любви. Это еще и семья здесь проигрывается, и счастливый союз, и творческий союз. Здесь же, здесь же также проигрывается, что как бы, как сказать, чувства, которые держатся на истинных ценностях. То есть вам не надо будет долгое время что-то доказывать этому человеку. У вас уже существует в этом поле ваше взаимодействие, вам осталось только доработать какие-то моменты, да? доработать их, убрать, э, ну скажем, не друг дружке, да? какие-то притирки, между вами уже это десятка чаш, вы здесь страстно, страстно друг друга любите, ну опять-таки это чувственные карты, магия наслаждений. сейчас я беру с позиции женщины, Десятка жезлов, смотрите, у вас десятки, это максимальное количество. Десятка жезлов, здесь такая страстная сцена в лесу. Ну, в общем, загуглите, посмотрите эти карты вблизи, загуглите, посмотрите. Вы поймете, что именно она чувствует, когда думает о вас. Вот такие вот между вами сейчас энергии. Но самое главное, что это две десятки. И они все говорят мне, эти карты, о том, что вы небом уже созданы для того, чтобы... Вы встретились для того, чтобы быть вместе. Эта встреча, она была не случайна. Туз кубков, десятка. Десятка чаш, десятка жезлов, шестерка кубков. Но вы безумно тоскуете. Я... Ну, понимаете, если бы выпала двойка чаш, тройка чаш, я бы сказала, ну да, тоскуют там люди, ну так. Но здесь максимальное количество чаш любви. Больше уже просто не бывает. То есть вы уже до пика дошли, до пика. Вы хотите воссоединения. Я вас поздравляю, шикарнейший расклад на самом деле получился. У меня вообще на личных раскладах, Бывают редко э, десятки, редко тузы, и кубков выпадают. Вот сейчас я вижу, что те, кто меня смотрит, это люди, которые по-настоящему любят. Я вас поздравляю с тем, что, во-первых, вы выбрали правильного партнера, потому что если бы это был не, не ваш партнер, он бы вышел с другими картами. И еще вы на правильном пути. Единственное, я повторюсь, уберите ментал ваш. Он вам мешает жить, он даже не в отношениях вам мешает, а в реализации ваших планов. Не ссорьтесь ни с кем, короче говоря. Здесь, кстати, проходят ссоры э, не, с, не с этим человеком, а ваши ссоры, у вас характер такой строптивый. Вы немножко на агрессию, ну знаете, как вы любите, когда люди вам подчиняются, здесь это присутствует. Вот уберите это в себе, ну во всяком случае, постарайтесь понять, что у каждого человека своя правда. Наоборот, у меня вышла в картах Ленорман карта женщины, страстной такой вечерней женщины. Она смотрит в окно, выглядывает. Она вас ожидает. Перспектива, она вас ждет. Ждет, давайте я посмотрю, чего она ждет, да? Какая перспектива? Вот она вас ждет, чего она ждет? Вот карта звезда. Ну это потрясающе. Она ждет исполнения мечты. Заметьте, ваши мечты А уж какая у вас мечта Ну, я думаю, вы сами знаете Судьбоносная, судя по раскладу Видите, на обороте Карта судьбы Я вас всех обнимаю Жду обратной связи Подписываемся Ставим лайки, чтобы все это сбылось Комментируем Можете предлагать новые темы Я с удовольствием для вас Это все делаю как вы видите рекламы на канале у меня нет и для того чтобы у меня был стимул вы сами понимаете я должна чувствовать насколько для вас это важно для меня важно чтобы вы понимали что здесь я для вас даю бесценную информацию которую вряд ли вы где-то еще найдете кстати сейчас выпал у меня вот такой вот мой любимый белый амурский медведь я не знаю амурский он я его так называю он мне говорит о том что Ваша женщина, она не просто вас любит, она вас страстно желает. Потому что мишка, белый мишка, это, это такой, знаете, символ, тотем такого мужского поведения. Ну вы поняли какого. Желаю вам воссоединения яркого, фееричного не только в постели, но и в жизни. Создавайте новые семьи, создавайте новые союзы. Я вас очень люблю. Всего доброго, пока!